Минская группа ОБСЕ была создана более 20 лет назад для выполнения посреднической миссии между Баку и Ереваном по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Однако представители организации посредника, видимо, не полностью осознают важность взятой на себя миссии и того, что 20% территории Азербайджана уже больше четверти века оккупированы вооруженными силами Армении, более одного миллиона азербайджанцев по сегодняшний день являются беженцами и вынужденными переселенцами. Основной недостаток деятельности Минской группы ОБСЕ — безрезультатность ее деятельности. Сопредседатели считают, что они выполняют свою миссию, свои обязательства, но азербайджанскую сторону это не устраивает. Результатом может стать только лишь практический сдвиг в деле урегулирования, которого до сих пор достичь не удается. Получены документальные свидетельства, доказывающие справедливость призывов о необходимости переформатирования Минской группы ОБСЕ. На днях бывший вице-премьер Али Гасанов представил риэл скажем так, фотоотчеты о туристических поездках посредников в азербайджанский регион. Фотографии сделаны на оккупированных территориях Азербайджана, в Ханкенде и Кельбаджаре. Реал атлетик минск группу хемсадристов нен Бюлгия сефари замани Азербайджаны ишхалт инд олонеразилендечи Эйш ишрет мэдисстер нен фотуларны элдедип фотосубутлары башназирин кесмуш маавини Ян Азербайджан партийцы садристов маавини Эли Хасанов тэгдимедип ону сөзләрне эле ярадылуп ки озу O группу thepipe, нет, нет. Мы, минут, год, NYU, о группу науки не будет. Мы это 92 Нельзя Нельзя Нельзя Шекльтсопп-Бент. Француз Таншу был свещественным, он был овач-дельемшим, сородельемшим, херли-дельемшим. Хем На фотографиях отображены моменты бурного застолья, устроенного сепаратистами в честь так называемых «дорогих гостей». Примечательно, что стол в Кель-Баджаре был накрыт в помещении древнего албанского храма. Не возмущаться, глядя на чокующихся с сепаратистами посредников, невозможно. После каких то тостов поднимались рюмки, не будем даже гадать. Однако признаем, что фотографии не вызвали шока, потому что о бесполезности и в некоторых случаях даже ангажированности, якобы посредничающей в мирном урегулировании, Минской группы ОБСЕ, азербайджанская сторона, говорит давно и открыто.